Вот, давай. Угу. Приятно с ней. Как тебя на курсом занималось? Что полезного было? Что запомнилось тебе? Цифры. Цифры все запомнились. Угу. тебя да, что-то стало лучше получаться, Заметил? Да. А что? Писать. Писать стал лучше. Здорово. А с тренером как тебе занималось? Хорошо. Посоветуешь к ней приходить на занятия? Посоветуешь? Давайте тогда спросим у вас. Как вам? Ну, курсы понравились. Особенно отношения, поскольку Арсений был немножко младший, и некоторые группы не И вот Татьяна Сергеевна, как бы, Арсений Дебрай, занимался, и любил этот Сейчас вы тоже посчитаете, что различает цифры, и выходит, Посмотрим, а uh -huh. что здесь есть. Угу. Что Спасибо.